Многие пациенты стоматологической клиники Дунай уже успели оценить качество работы аппарата Вектор, с помощью которого успешно производится чистка зубов, удаляется бляшки, зубной камень, а также эффективно устраняются бактерии, вызывающие заболевания полости рта. Аппарат Вектор применяется нами для профилактики заболеваний десен, а также их лечения. Принцип работы Вектор основан на преобразовании ультразвуковой волны таким образом, что стоматолог может работать, не причиняя травм, быстро и эффективно. Содержание бактерий резко снижается за счет ультразвукового воздействия. Система Вектор также облегчает фиксацию протеза при ортопедическом лечении. Инновации помогают нам лучше делать свою работу для вас. Приходите в клинику Дунай на улице Тамбасова.